Всем привет, с вами Женек. Сегодня я выкладываю второе видео. Я построила сегодня уже лабораторию, такую мини-лабораторию. И новое Лего Стар. Танк. Звёздные. Ну, начнем. Начнем мы с лаборатории. Это вот такая лаборатория. Тут у нас вещи лежат. Это у нас трансформаторная будка. Вот. Такие рычажки. Это майлбокс. Почтовый ящик. Попугай сидит. Такие двери из лего-пирата. Для каюты. И кабинка охранника. И номер квадрата. Е-94. Это от танка было. От обычного. Вот в середине такой сундук Специальный пушки радар ну теперь по прошлому видео пройдемся что было в прошлом видео вот прицеп Я немножко прицеп сделал по другому чуть-чуть ну пройдемся еще фура я сзади теперь сделал фары и поставил вот этот держатель теперь машинка шахтера она ничем не изменилась, кроме вот этой я фары снял. Ну а так ничего не изменилось. И танк. Он у нас вот такой. Это у нас вот человечек. Сейчас я вам его покажу. Ой, у меня кое-что отвалилось. Мы сейчас это исправим. Вот такой человечек. Так, Оранжевый. Сейчас, извините, я вот поправлю вот это. Мы вернулись. Вот я его разложил. Вот он вот такой. У него двигается пушка. Щит закрывается. Поворачивается башня. Я ее заблокировал. Сейчас мы ее разблокируем. Вот. Видите? Сейчас я обратно еще поставлю. Извините. Ну вот. Вот она как сбоку выглядит. построил я это за 15 минут. И что еще? У меня был корабль. Сейчас я вам покажу. Коробку от него. Потом я следующий обзор именно про него сейчас на паузу вот такой корабль лего пираты он выглядит вот так такой хороший сейчас я вам покажу Лего коробку из под лего стар он вот такой такая коробка такой немножко вот такой. В нем 155 деталей. Вот. Сзади у нас вот так же он и выглядит. Как я его построил. Все правильно. Ну, на этом, я думаю, мы закончим. Скоро выйдет серия про Майнкрафт. До свидания. Ставьте пальцы вверх. Будьте внимательны и любите Лего. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Удачи!